Друзья, всем привет, с вами Данил Яценко, сегодня буду крафтить пылающий топор, у меня сделали заказ на него, взял вчера топ подписчику, набил 400 рейтингов всего лишь, сейчас очень легко взять топ и прошел босса заклинателей, получил за него огненный кинжал, вот он, сет тайский дракон. И шапочка имеется, артефакт имеется, можем приступать к крафту к самому. И вот он, наш пылающий топор. Стоимость крафта 2400 фуз или 24 рубина. Но я крафчу за рубины, потому что фузов у него нету, к сожалению. Поэтому за рубины. И насчет 3. Раз, два, три. Добротный пылающий топор. Это как в тот раз была добротная биолампа, а потом такая лего выпала. Давайте проэкспериментируем. Выпадет ли лего сейчас мне. Итак, он сказал, что можно перекрафтить, поэтому давайте еще попыточку. Раз, два, три. Эпичный пылающий топор. Ебать, челику просто везет дважды. Ему выпало, короче, Лего биолампа и эпичный пылающий топор. Жесть просто какая-то. Мне бы так везло. Хотя мне и так везло раньше на основе. Кто помнит тот видос, где я скрафтил 4 легенды. Но все же это очень круто. Это очень круто. Охренеть просто. Челик просто везучий. Фортуна просто какая-то прям у него. Ну что же, дорогие друзья, вы можете сделать заказ на пылающий топор, если желаете. Стоимость всего лишь 120 рублей, считаю это не очень дорого. Но немножко дороже, чем э, лампа, потому что топ все-таки дольше брать и по времени занимает большее количество времени. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ребят на канал, ставьте лайки, проявляйте активность. Увидимся в следующем видео.